Дорогие друзья, приглашаю вас на мой первый вебинар, который будет посвящен актуальным вопросам ортопедической стоматологии, а именно изготовлению ортопедических конструкций на имплантаты. Я работаю с имплантатами системы Семодоз Бека с 2003 года. Каждый день и с несколькими пациентами. Это основной вид ортопедических конструкций, которые мы делаем в нашей клинике. Мне есть что вам рассказать. Все, что я буду рассказывать – это только мой личный опыт и моя работа. Хочу сказать вам, что метод дентальной имплантации зарекомендовал себя как основным способом лечения и реабилитации пациентов с отсутствующими зубами. Но вопросы интеграции имплантатов, они не вызывают ни у кого сомнений в том, что это действительно есть, что имплантаты могут функционировать десятилетиями, и срок их использования не ограничен. Но то, что мы делаем на имплантаты, в какой-то период времени нуждается в какой-то коррекции и замене. И о том, как это будет сделано, во многом зависит срок работы, срок пользование ортопедическими конструкциями. Я расскажу вам о том, какие технологии мы используем в нашей клинике, как правильно подготовить полость рта к установке имплантатов, к протезированным имплантатам, о коммуникативных моментах с врачами-имплантологами, с зубными техниками, чтобы мы все работали в одной команде и у нас был один единый подход, как правильно выстроить план лечения и подобные вопросы. Большое внимание я уделю вопросам формирования мягких тканей на имплантатах, как необходимому условию для изготовления эстетических конструкций, не только функциональных, но чтобы была и розовая эстетика, посредством чего можно формировать мягкие ткани, в каких случаях это необходимо, а в каких не обязательно. Какие абатменты лучше использовать? Кэдкам абатменты, стандартные абатменты, абатменты из диоксида циркония. Какой цемент выбрать? Какая фиксация предпочтительнее, цементная или винтовая? Везде есть свои плюсы и минусы. Будет очень интересно, я жду вас.